Талисман. Не знаю. О боже, Алия, а что тут стоишь? Кто Смотри туда. Кто это? Лай, стой! Что? я что? его спасла. Провалился. Ты его спас? мой камень. Ты чехосночная. Неважно, но вошла его. Какая вам? Стой, Хлоя, отдай тарисман. Это мой камень чудес. Ну ладно. Не поздно ещё отдуматься и стать... Да. Ладно, только вы мне его верьте. Нет. Да. Ладно. Жален, трансформация. Тебя даю, Жален. Давить. Не похвелись, я Хм? Мне быстрее, говорю, до шкатулки, чем тебе. Ну да. Что за... Скажи привет Леди Блогу. Леди Баг, стой. Отвернись. Повернись, точнее. ё -моё. Леди Баг, иди сюда. Да что за деть, да... Я не знаю, куда кума вселилась. А, вот и под Веном. Но у нас есть проблемы. Нам надо всматываемся. Мальчик под мне нужно, мне нужно собрать команду. Вы герои, уже два человека. Это, под... человека. Это Тедди и О, Алья, Цезарь, иди сюда. И я получаю Алья под Веномом. Нет. Да. Весь город скоро будет под Веном. И я, Сабрина. Ну, Ладно. Нужно встретиться. Половина человек уже. Ты где? После башни. Хорошо. Вы, а отбай, башни. Иди сюда, кот, а! На реке. Окей, а как мы Через палки и ее дышать. А разговаривать и не будем пока. Иди, Леди Баг. Ставь наушник. Папа. Мы сможем разговаривать через наушник. Так, Леди Баг, я так. всех королизовал, никто не сможет, я всех... Никто не сможет. И никому вы не дадите камень. Все под... Алло, Леди Баг? Mm -hmm. Ты под водой? Да. Так, алло, Леди Баг? Да. Ты где? Под водой, под настол. Я тоже иду туда. Леди Баг на суше? Нет, так, вот, кот, я тебе про кое-что хотел сказать. Ты а, к вам ничего не говорил про слияние? Про какое? <связывая> ну, то, что можно объединить, ко мне чудес. Говорил, говорил, что это очень опасно. Ну, сейчас очень экстренный вариант. Может быть, попробуешь смейкой с, с, с, с, с объединиться? Нет. Ну, слушай, если меня провезут, я не смогу помочь никак. А, Сколько ну разок? давай. Сейчас я тебе а, по блюту задам. Давай, мне в руку давай. Держи. А, Держи. вот. Держи. Он гол... лодный. Есть да. яйца. Есть. У меня все есть. Я, я не считаю, есть. у меня человек, который мне нравится, Я подобрала все. Держи. Like grasp, MacBook так. Я отвлеку ее. Она и так спит. Леди, я за тобой бежит. Отвлеки, лесивак. Леди Баг, Леди Баг. Одна, леди Баг. Члка, а я здесь. Ах ты, иди сюда, леди Баг, я тебя провел. Давай. Так, срочно <свеч> в больницу. <свеч> э -э <свеч> Ладно, леди Баг, ты, меня... ты от меня. <свеч> я пока поищу, кота. <свеч> <Потрон>. Трансформация. <свеч> <свеч> Будь бы я, я уничтожу, а не. Они... Плак, Когти Сас, Плак, Сас, объединяемся Все под веном. Кое желу. Прием. Прием. Второй шанс. Бакет, я услышал. Ой, привет Айпея? Дикость. как? главное не приведем вместе с собой. Хорошо, она меня потеряла. А где она? Верни ее. Алиапа... Бака. Алья Цезарь. Сейчас... Уничтожу, если вы не отдадите... Нет, так, срочно к Луврум. Уничтожаю, если не дадите. Срочно к Эльфовой башне. Там должны были собраться. С да. Посмотрим, как там Адрей. Так. Эй, Лидибаг, ты где? Я у Эльфовой, я... Башню. Я эльфовой башни. Я в Эльфовой башне. А, ну я сейчас тоже зайду. Привет. Он находится Акумом. Я не знаю. Наверное, Акума. в Броши. Не броши у нас. Другая Брошь. Она же фанатка Леди Пчелы и... Тебя. Да, помешанная. Мне кажется, время для... В школе их нету. Поесть торта. Торта. Ну, у тебя нету милоскоршенца? Есть. Не знаю, не вот что выпало. Mm -hmm. Так. Что с этим делать? Не знаю. Пить, наверное. Алкоголики. Да ладно, это сок обычный. Ч тебе выпало то Сейчас, подождите, я глаза разую. Слишком долго. Я пока не трансформируюсь. Хорошо, нужно переменять точку. Да, Сас, слияние. Мне выпал блок. Можно, и... можно ее остановить на определенном блоке. Например, на смотри, я поставлю вот здесь второй шанс, а она будет вот тут стоять. И тут я такой, второй шанс, катаклизм и пам, и все. Так, пойдем. Ты ей предложи сразиться один на один. И скажи, пусть она будет вот тут стоять, а ты типа здесь. И все, я появлюсь, и все И ей ка... Мык. Ей кубык, урмык, турдык. Похмел ты лудак. Что с утра помоган? Ты где? Как-то там оказалось. Я так, давай будешь сражаться вот здесь. Вот здесь она будет стоять. А здесь вот ты. А я поставлю вот. Ты появишься тут. вот здесь. Вот тут. Она увидит тебя и сразу. Второй вспомнил. шанс. Так, все, давай, давай. Да. идет время. Алло, пчелка. Давай сразимся с тобой о, раз на раз. Без всяких веномов и без супершансов. Мы с тобой сражаемся. Туда. Побежать, я Поставь тебе туда. Да, как бы. Стань и... туда, где и... должна стоять. И камень, суперкота. Не ты тут О, стоишь, ума. она там стоит. Не ты здесь, напротив, не ряд. Вот, да-да-да, я да, да, она напротив. Мы находимся возле. Я суперкот парализован, ты его парализовала. Я нахожусь возле Лубра. Так. Я за полчука. Давай, я тебя жду раз на раз. Здравствуй, я держу. Мы с тобой договаривались без Венома. Идеят. Сюда. Вот ты здесь будешь, я вот буду вот здесь. А ты меня не обманываешь? Ну как я обманул? Я совершенно не использовала. Как так, Лиза? Так, я попал, поброшен, дебак, акума. Пора изгнать демона. Пока, пока, маленькая бабочка Ты десны, дебак. Мы не можем, мы будем тебе давать, но с осторожностью, так как бражник знает. Твою личность и, может это против нас использовать. Да, поэтому будь добрее, позитивнее и больше не рейденок. Так, да у меня осталась эта минута, поэтому Получилось. Пока. Пока. А, я положу. Окей. Пойду к нашему руку. Так. так. Так, сюда бежим. К дому Маринетт. Постеляемся. Братья. Где трансформация, братья. Та-та-та. А. о, а. О, все. Так. И кто <соцентричный> где? Ой, здравствуйте. Где мы бежим? Не знаю. Говорят, герои забрали помню, у не меня да. талисман. Ну где эта безграмотная дочь? Да, Алло, да. мама. Алло, ты где? Я? я? Батинки. Батинки, а? батуты. Батинки, батуты. батуты. Батинки, батуты. Батинки, батуты. Что происходит? Что происходит? Не знаю, Ой, я покажу, Адриан, не хочешь кексиков? Нет. Хочешь? Да, мне Позже уже трамп, да, мне бегу Вы, Я пил. Я пил. Да я пил. Я пил. Я Я пил. Я пил. Я пил. Я пил. Я Я